Да, сегодня продолжим разговор про объективную реальность. Давай. Вот э, люди-то привыкли себя э, видеть, представлять, э, осознавать, что есть некая коллективная реальность, какую они пришли. Угу. Более того, раньше этому учили с детства в школе. Да. Например, тот же научный коммунизм, который У -у -у. я еще помню, как изучала, там тоже было, что существует некий мир. Куда мы пришли голые и уйдем отсюда голые, да? Я прошу прощения, если это перебьюсь, я каким-то образом умудрилась и в школе, и в институте этот научный коммунизм, вот таким каким-то, я его вообще не открывала. Да, этот мир существует вне нас, вне наших знаний о нем. Но э, на повестку дня, когда мы входим в психику, мы понимаем, что этот мир у каждого разный, он у каждого свой, и при этом этот человек, который создает этот мир, полностью создает у каждого свое коллективное да, абсолютно. Верно. более того механизм формирования коллективного мы уже описали в книге парадоксальное восприятие Я понимаю что это взрыв мозгов вообще у человека да и у человечества да. глобально именно поэтому мы еще решаем будем ли мы публиковать да, это эту все. книгу да. но а, сам факт получается что человек настолько верит во внешнее что полностью а, подстраивает себя под угу. Вот это коллективное. Ключ подстраивает. Подстраивает ложь, искажение. Да, да. В основе лежит ложь. И получается, что мир коллективного относительно человека ⁇ это мир кривых зеркал, это да. мир, лжи. мир лжи. Мир лжи и зависимость. Это и есть предательство себя. Предательство себя. Когда это человек есть. выносит да. ответственность на коллективное. Предательство себя, предательство Бога в себе. И это лишение себя силы, здоровья, да. Да. способностей психических. отстраивается, уходит в зависимость, идет служение. Идет служение, да. Так о чем говорит религия? Служи. Угу. Служи. Кому служить? Давай разбираться, кому служить. На самом деле, вот если мы залазим вовнутрь человека, то мы понимаем, что человек... Коллективное формирование коллективного выделяет все то, что он имеет в себе на проработку, все то, что он не осознал. Грубо говоря, блин, тут хочется сравнить с телом, но это будет грубейшее из сравнений, но это по факту. но Это, это так. так. Физическое тело, если взять физический уровень, вот оно есть, угу. оно потребляет вкусную еду. А Бог ему послал. Апель, да. Бог, Бог послал. ему послал еду. Назовем это так. Он ее съел, вкусно, забыл поблагодарить самого себя, за то, что сам себе послал эту еду. Забыл поблагодарить, забыл, забыл, забыл. Недоволен миром, недоволен окружающими, недоволен обстановкой, недоволен. Служит миру, служит обстановке, пошло. Физическое тело работает, работает, работает, и оно перерабатывает и выделяет. Выделяет какаху. Не любят какаху? Экскремент. Этот экскремент человек после себя должен утилизировать. Угу. Этот, этот экскремент человек должен утилизировать. Как утилизирует экскремент человек, который он выделил в психическом мире? Никак. В физическом мире он смывает. Но есть люди, которые не смывают. Не убирают за собой. Не убирают. И когда ты, например, кроме того, когда твое тело живет, оно же еще какахи разводит вокруг себя. Загаживает дом, пространство, окружающую среду, природу и так далее Это все из этой же области И если ты это не убираешь за собой, не смываешь То будет вонять, будет кака, будет грязь Будет вонять И ты в этот грязь будешь погружаться И твоя окружающая коллективная реальность будет уже закаканная Мало того, ты не убираешь, а это еще нагромождается, на... да. все, растет, растет, и тогда кучка в океанах, растет. Да, кучка растет. В океанах пластиковые бутылки, уже э, форумы вот. об экологии, и пошли. А это все разговоры, разговоры, следующий уровень распыления. Угу. Но человек при этом не утилизирует то, что он выделил. Да, а растет что? Навозная кучка. Растет навозная Аж... гумус. Да, а навозная кучка имеет какие свойства? Внезапно? Загораться. Внезапно. Тлеть, вспышка. Потом вспышка и пожар. И пожар. И мы тогда, вот по образу по и подобию вулкана. То же самое. но вот смотри, э, в физическом теле, в психическом мире происходит ровно этот же процесс. да То есть человек получает из своего подсознания, с любовью, замечу, получает от угу, сатаны, угу. с любовью, <сих> получает сюжет на проживание. Проживи, осознай, изменись. Что делает человек? Он недоволен, он служит, он, имея он должен. Имея все, он все равно недоволен. Все равно он будет ковыряться, он будет выносить, он недоволен. Он да. недоволен. Это дело проживается. Ну, какая разница, ты живешь в благодарности или в недовольстве? Это проживается. И потом, если ты прожил в, неб... в неблагодарности, да, в недовольстве, не осознал, не вернул кусочек любви назад, да то а, ты получаешь следующий сюжет, и при этом ты закидываешь под свои зеркала этим сюжетом полностью. И тебе кажется, что это бесконечно, это круг сансары, это тебе кто-то посылает, это кто-то виноват. Это есть некая коллективное, которая воюет, стреляет, убивает, жадничает и так далее. И здесь можно каждую программу рассматривать уже в отдельности. в отдельности. Это все отдельные нитки, нитки зависимостей от коллективного. но эти же нитки соткал сам этот паук, который сидит внутри, который есть сам человек который предал себя. Не паук, жук-навозник. Да, жук-навозник. На самом деле жук-навозник. Корабей, да. Как египтяне. И, любят и, скоробей, да. И благодаря, кстати, этому жуку, да, этот навозик хоть не сразу воспламеня, воспламеняется. Он, он так немножко не дышит. Да. Навозик. Да. дышит. Но в силу того, что он увеличивается, этот навозик, то в итоге потом получается, что жук уже не может справиться и сам сгорит. И сам этого, сигар... да. так, так старость наступает Вот да? человек еще лет до 50 У него хоть немножко мозги работают Он что-то осознает До 60 начинает ворчать И теперь посмотри, мы даже в инстаграме Выкладывали, как люди в <как> возрасте Недовольны своей жизнью Они предъявляют претензии самому себе За эту жизнь, ненавидят эту жизнь Начинается с фраз э, Известные артисты с фраз Я ненавижу эту жизнь да, да. Вот, вот уже да, точка воспламенения а На воспухне о чем это говорит? Ты сам создал свой мир, который ты ненавидишь. И при этом имеешь все, а ты ненавидишь его. И ты ненавидишь его. И знаешь, это... что внутри в человеке. Да. да. да это да. значит, что сколько в нем, извините, навоза, да. А этот же навоз это его продукт. Это его продукт. Это продукт его творчества, да, Творчество, создания. Вот он творец и создатель. Ты можешь ложь, создать ложь, гениальное произведение, ты можешь создать гениальную архитектуру, ты можешь создать и оставить след в истории, а он шел. А ты создаешь навоз. Ложь, и... навоз. Получается, что он лгал сам себе и шел за деньгами. И шел за деньгами. Играл роль, Играл. а не был в интересе, в чистом и искреннем. При этом известно. При этом известно. Ну, видишь, история Власть. говорит, что были люди, которые шли за интересом, и деньги шли за их интересом, да. и все. Но в какой-то момент, когда они шли в одиночку, у них наступал момент да. предательства. Да. Когда предательство самого себя. За что Извини. предал себя? Угу. За сребряный грош, да? да? Чаще всего так. Но и при этом на пути, когда человек шел по интересу, встречались и люди поддерживающие. Смотри, коллективные, то есть его собственные эксперименты, которые он выделил в коллективное, угу. будем называть это так, они его не поддержат. Угу. Но, кстати, Но. на эту тему недавно очень хороший ролик посмотрела, увидела просто, в точку человек говорит, когда ты стартуешь собственный бизнес – Семья тебя не поддерживает, но наблюдает. Друзья, там, окружение, оно не то, что не поддержит, оно тебя еще отговаривает. Угу. И лишь незнакомые люди тебе помогают. Тебе могут выделить поддержку, финансирование и так далее. Но когда ты становишься богатым и успешным, этих незнакомых людей нету на тех вечеринках, которые ты оплачиваешь из заработанных денег. Там есть семья, и там есть эти люди, которые тебя не поддерживали. На самом деле всегда есть в коллективном, ресурс из любви, тот который еще сатана туда подбрасывает, который ты сам себе подбрасываешь. Как, знаешь, как спасительный круг, спасательный круг, что я возьму, я подтянусь, я сделаю, я, у меня получится, и я это делаю для себя из любви, для того чтобы э, осознать, прожить и осознать, заметить вот эти моменты, заметить, найти в себе, прожить, переоценить, переосознать, перепрожить, получить опыт. И получается, что мы себе даем, кроме экскрементов, спасительные круги тоже, которыми мы можем воспользоваться. Но пользуемся ли мы ими? А смотри, парадоксальную штуку скажу. Экскременты, слово, да? навоз, короче, наш собственный. А ведь, это как о коллективном а, а ведь в нем тоже, смотри, найти благодарность можно, сделав анализ. Анализ. Ты можешь понять, чем ты питаешься и что в твоем организме. То есть тоже... Изменить. А это говорит о том, что когда твоя семья, вот как ты сейчас случай приводила, что, значит, не поддерживает тебя, да? О чем это? Ведь это ближайшие твои зеркала. Это говорит о том, что в тебе много лени. Лени. И тебе предлагается, это ж ведь ты предлагаешь, остановись, полежи, полежи, отдохни. Зачем тебе это надо? И вот здесь идет благодарность семье, проверка самого себя благодаря им, насколько ты искренен. Да. И ты идешь вперед, а уже дальше тебе Если ты идешь за деньгами, семья тебя не поддерживает, да. а смотрит со стороны. А если ты идешь по интересу, то ты интересов захватываешь, захватываешь, и вся твоя семья идет вместе с тобой. Mm -hmm. И тогда ты становишься всей семьей да. и всем тем объемом, который твой луч интереса, он захватывает всех как в трубу. Да. И ты просто идешь И да. тогда и семья, и друзья, и знакомые И, и все идут вместе с собой. Создается тогда именно этот поток Который втягивает все И у тебя все будет И счастье, и любовь, и деньги Ты просто будешь При этом ты будешь в чистом потоке в чистом, В чистом потоке Потому что ты все равно будешь производить продукты жизнедеятельности, да. но в моменте здесь и сейчас ты их не будешь накапливать, а будешь убирать. Ты а это благодарность. Да, надо научиться ухаживать это делать, за собой. Ухаживать за собой. Элементарно. Элементарно то же самое: чистить зубы, мыть да. тело, а, расчесывать волосы и так далее. Все точно так же. В не складывай свои обиды в чемоданчик, а осознай в этот же момент прилетела обида. Блин, о чем это мне? И найди благодарность. Заверши, заверши. Эту штуку. Почисти. Вот тебе прилетела грязь, что ты делаешь? Уходишь, ходишь, да, и, и ее вот, блин, ругаешься, да, и вторая прилетела. А теперь ты смотри. когда? Помоешь. А здесь как? Опять-таки тоже коллективное, те же искажения. Заверши. И вот человек завершает. Кому он идет завершать? Да. Он идет учиться, идти завершать. Правильно, направление да. движения верное. Да, верно. Учиться. Но он приходит учиться, и ему говорят: давай с тобой расстановку сделаем. Ой, вот тот родственник, тот предок виноват в том, что ты сейчас да, да, без да. денег живешь. Про интерес вообще речь не идет. Все время. Человек не спрашивает, где ему интерес. Человек спрашивает, где мое предназначение. Это кто-то ему назначил услужил. Кто-то назна... Это вот вообще. И человек спрашивает, где деньги. А другого нету. Тоже вопрос не задается. Где деньги? Я. Мне надо деньги. Я такая хорошая. Я вот все делаю. Почему меня Бог за это покарал? Давай разберем. Давай да? разберемся. Тебе предлагают из коллективного, карал. да? Нет, это да. А из коллективного тебе это давай. Вот это твой предок, да? Это в или в регресс. Это ты в прошлой жизни или в позапрошлой. И человека уносит, уносит о, еще, о, больше, да, еще от дальше сути. от себя, мало того, еще больше сеть. Докладно, это хотя бы уносит подумать. У -у -у. А есть же когда, а ты сманипулируй, у -у -у. а ты сделай, а ты вот Точно. ты ему так, а ты вот так. Точно. Я когда вот у меня был период, когда мы с тобой комментировали видео в Инстаграме, кстати, уже давно не комментировали, когда вот просто засыпала вот этими недоумками, которые вот это все говорят. Uh -huh. И я тогда смотрела, у меня тоже тогда был период к осознаванию этого всего. И я тогда смотрела, и у меня был период, когда мне казалось, блин, это тупые люди, они несут пургу. И у меня была на них реакция. Потом была найдена эта реакция, зачем она нужна, да, реакция зачищена. Сейчас мне стало меньше приходить таких роликов, намного на порядок. Uh -huh. Но самое интересное, что когда даже сейчас они выпадают, я смотрю, понимаю, пустое, пустое. Нет смысла, смысла. уделять внимание. И внутри нет нету звоночка, звоночка этого, который уделяет. Нет. Нет, нет смысла да. уделять да, внимание. Да, да, да, да. Потому что если ты уделяешь внимание так или иначе, значит, в тебе что-то на эту тему да. резонирует да. и есть что зачистить. И вот опять-таки вот этот момент, когда хотелось донести информацию, люди, вы лжете, вы там еще. Ну, увидите это ваша игра. Да, это вообще да, ваше дело. Да, да, да. И вам хорошо. Нам хорошо интересно и хорошо. <laughs> и да? нам хорошо, и интересно то, чем мы занимаемся. Вообще Сейчас мы потарошили коллективное, и вот в коллективном, на самом деле, я нахожу много интересных моментов, даже исторические штуки у меня как-то складываются. Вот смотри, Вольф Мессинг, вот если вспомнить историю, Вольф Мессинг, он же во время своей жизни, у него была достаточно сложная жизнь, угу. и жизнь артиста, хотя он понимал значительно больше, и мог значительно больше, а, а поддержки у него не было. Угу. Когда был поддержан Вольф Мессинг один раз, ему не на кого было опереться, он полностью греб сам и в тяжелые времена. А когда у него была поддержка? Когда он попал на прием к Сталину. И потом у него была концертная деятельность, когда он смог в советской армии подарить самолет на заработанные деньги, отблагодарить таким образом. Он не мог же отблагодарить Сталину, таким образом он отблагодарил. Но это была поддержка, это была поддержка, благодаря которой Мессинг смог войти дальше в историю, но он бы и так вошел в нее, да, но она, вот это коллективное, которое он создал в своей голове, то коллективное, когда он перестал бороться с собой, момент принятия себя, и момент отклика в коллективном. Вот это глубинное сознание в мессинге произвело вот этот вот момент такого коннекта, поддержки самого себя. И а, вот аналогичную штуку да, сделал Гитлер, если посмотреть историю. А, вот, например, Гитлера все вспоминают сейчас плохим. На самом деле он проигравшая сторона и сделал много горя причинил людям. Но есть один момент, который умалчивается, но за которые а, в душе где-то глубоко те же самые немцы говорят ему спасибо. Угу. Это за Volkswagen. Угу. За поддержку Volkswagen. Угу. Да, то есть он вошел в историю благодаря этому. Он, он в он, историю вошел как негативный персонаж, угу, точнее, надо сказать. Да. А вот это тот момент, который сеет свет чуть-чуть Знаешь, искорку да, дает. Да, Спасибо тебе за да, это, благодарность дает. Да, да, да. Благодарность от людей, от коллективного. Это, это когда он позволил себе быть искренним. Когда он позволил себе быть искренним. Вот этот это маленький такой искорка. Да. Как да. Прояснение. И Volkswagen, видишь, он поддержал. Так вот, смотри, получается, с коллективным. А Volkswagen благодарность ему когда пришла уже далеко посмертно, uh -huh, uh -huh. далеко посмертно. Далеко. А теперь смотри людей ученых, uh -huh. всегда посмертно. Всегда приходит. посмертно. Причем у людей ученых тех, кто действительно кто искренне, искренне. валил, да, кто искренне Именно. по интересу, кто открывал да. те вещи, которые а, в, изменили человечество изменили. глобально, да, глобальные. Ну, я даже знаю почему посмертно, потому что можно растащить информацию. Потому что при жизни их поддержать было рисковано. рисковано. Потому что слишком глубоко и далеко они ушли. И поэтому их лучше при жизни было зажать, а после смерти… Смотри, а ведь это создавало подсознание этого ученого. Да. Это значит, у, у него, него был внутри был страх. И этот страх рассеивал да, внимание, зажимал его. зажимал его и при этом не уделял внимания поддержке самого себя. Себе. Да, да. То есть он валил на пролом по интересу, да. и получалась обратная сторона медали. Он ей не уделял внимания, поэтому да. он не имел поддержки в жизни. Если бы человек да. уделял внимание, он бы имел поддержку жизни. жизни самого себя. Да, да, да. И именно поэтому, когда посмертно, тогда очень легко исказить. И увести. И, и увезти. тогда одна, одно предлож, на одном предложении этого ученого строится целая система Как переписывалась наук. Библия, как толковался Коран. Как, как, как. Тут можно уже на дальше одном, вот на одном кусочке. да Одну фразу вообще можно переделать и вообще убрать оттуда всю суть. Как мы сейчас, кстати, подтверждение Библии находим в психике, да. но они все перевраны. Все, да, все, абсолютно И причем перевраны не один раз То есть не так, чтобы вот в одном направлении Нет, просто во вообще в нескольких Ой, Пуся, Пуся Она с улицы что ли прибежала? Нет Я ее просто морточку мыла сегодня с утра Трясушка. Ну а ты отпусти, пускай она идет Ладошка, иди После костра теплее Ясно, я поняла Садись не хочет она идти, угу. ее трясет. Садись. Она боится костра. Угу. И идет при этом к вире. а Ага. Да, понятно, что это нет. тоже тогда. Ладка, лежи, все. Вот. И тогда, если вернуться, человек сам не поддерживает себя. Человек сам создает себе протест и осуждение человек сам создает себе оппозицию. Кстати, на эту тему я поставила стрим, потому что тема оппозиция на крутейшая. Uh -huh. Но это мы не про политику будем говорить, а мы будем говорить про то, что человек в своей жизни создает на конкуренцию, на конфликт, на борьбу с самим собой. Вот это ключ. То есть человек становится оппозиционером uh -huh. относительно самого себя. Марта, подожди. Uh -huh. И это происходит угу. автоматически, когда человек живет на автомате и считает коллективное, что это не он его создает, что оно существует где-то в какой-то где общей реальности. В общей реальности есть общие декорации, потому что а, там тоже работает общее программное обеспечение к осознаванию в, в каких-то декорациях. Да? Угу. Игровая карта. Но сознание, которое эту игровую карту осваивает угу. и расширяет, и создает, по сути дела... Угу. один тот же дом мы все видим по-разному угу. нету двух одинаковых домов. мало того кому-то нравится кому-то не нравится кому не нравится и если у дома в доме никто не живет тот кто удерживает его внимание, угу. он вешает в течение двух лет да. так бы он снял и рассыпается потом потому что там, если нет не у хозяина если да. нету того кто убирает чистит наводит порядок Всего да. все по образу и подобию потому что дома тут же ветшают и рассыпаются нет хозяина. Нет хозяина. Нету внимания что, человеческого, нету того, кто удерживает мы и наблюдаем в коллективном, когда нет хозяина. А у ну. человека в теле, когда ну, нет хозяина, поэтому. он так и живет. Про тело и говорю. Рассыпается. Да. А научить человека наводить чистоту в своем теле, научить чистоту наводить в своей психике, мы, да. да, ты сразу вылетаешь на подмену. Угу. На подмену, чтобы даже инструментарий получить. Какой-то, как ты работать будешь сам угу, с собой. Угу. А это значит, ты сам себе не хочешь дать этот Смотри. инструмент, ты сам себе лжешь, то ты даже подменные, там какие-то программы обучающие все находишь. Ложь. Все ложь своя собственная. И мы уходим от себя все дальше и дальше. А когда мы уходим от себя, что мы делаем? Засыпаем. Гипноз гипноз но смотри даже слово ложь в данном случае она вот оно не воспринимается на слух У -у -у. вот даже когда мы курс вели, мы сразу заменили это слово на искажение. Угу. Почему? Потому что человек слушает и говорит, да я себе никогда да. не вру, что вы да. чушь говорите. Да, да, и, да. и идет отторжение информации. Потому что даже само слово уеженное. Угу. А когда ты говоришь искажение, искажение, да. Угу. Тут я где-то лукавлю. Где-то где я лукавлю, mm, да. Да-да-да. Когда это видишь, скажи, вот это просто... А когда ты это все вообще быстро замечаешь и осознаешь, что ты... И ты понимаешь, что ты человеку говоришь ну вот истину, ну, истину его настоящего да а человек изворачивает и это так знаешь как уж на сковородке вот это действительно это так и все потому и что этом, не может вернуться к себе не может и при этом ты понимаешь что бессмысленно ему доказывать что-то ты знаешь, замолкаешь что разум, замол... разум, разум замолкает нет смысла нет тогда смысла. теряется смысл теряется суть а потому что в разуме нет эмоций разум не колеблется разум это стаби это знаешь какая система жизни э это, разум это сама жизнь как как источник как источник до да. стабильный источник. стабильный там стабильное По напряжение сказать, вечный источник. вечный а смотри вот если мы берем магнит да? Вот магнит. Mm -hmm. Мы его разделяем на две части, на я и не я. Mm -hmm. И разворачиваем одну часть к себе другой стороны. Да, да, да. И у нас будет, когда отталкивается, mm -hmm. и будет, когда притягивается. И будет, когда минимальное взаимодействие. И вот в принципе человек, вот это я, не я, это как магнит, разделенный на две части. И между магнитами создается электромагнитное поле. поле. Угу, электромагнитное. Но оно немного тоже, это искажение получается. Смотри, когда ты берешь магнит. А еще и зеркало между ним и поставить надо. Раздел, да, вот, вот в том ты -то все и делал. Зеркало еще вот не хватает, -то которое все... тоже вносит вот свое оно. искажение. Вот, да. Вот это то, то и то, что и работает тогда так что можно объяснить потому что если магнит разорвал это однополюсные они начинают вот так то есть и каза... надо разделить казалось бы полностью. смотри смотри в суть води, войди в суть был целостный да, да? ты его разделяешь и идет, Все. Отталкивание. идет отталкивание и лишь только повернув вот так идет сближение Представляешь, вот оно. И что мешает в таком случае искажение зеркала? Искажение зеркала. И искажение создает вот эту иллюзию, да. когда человек приладил, а надо вернуться назад да. и защелкиваться. Да, да, да, да, да, То есть принять свою отрицательную часть. Нет, как же я положительный. Пленочкой пошло искажение. Не просто принять, осознать а и измениться именно. Да. осознать измениться, ключ. ключ измениться, потому что когда, вот опять-таки, сейчас роликов много Sorry. пошло, ключ. ключ измениться, да, ключ И измениться, да. когда э, вижу, э, э, там очередной великий ум говорит, именно ум э, говорит, что э, ключевое, что человек уже принял свою ошибку, он он позволил себе ошибаться. Он Кстати, он подстроился. Сейчас он такое чувство, что Инстаграм э, э, под, э, подбрасывает на ключевые твои фразы. Да? Ну да. Он принял ошибку. Нет, ключевое принял ошибку молодец. Еще измениться надо. А измениться надо это значит, в себе надо отыскать те моменты, как ты реагируешь, те инстинкты, реакции, принял. те эмоции и так да, далее. Да, принял это не значит, что человек осознал. Зачастую подарил. Под... Вот я хотел сказать, положил себе Подавил. еще один камешек да. в свой рюкзачок. Уступил под, под служение. Да, да, да, да. И опять вошел в игру. Mm -hmm. Со служения можно вылететь только в агрессию. Только. Да, в Потому что ты подавляешь, подавляешь, да. подавляешь. А подавление оно всегда в тебе вызовет. А потом агрессором ты выходишь и только с агрессором можно, кстати, остановиться. А, можно, но когда ты неосознанно выходишь в положение, говорит, тут ее убиваешь. Так ты убиваешь, так. разрушаешь. А когда ты осознанно выходишь, то ты ее круг. строишь, да. да, и опять заходишь, да. Поэтому игра это бесконечно. Сам себе, а человек сам себя запутывает свои собственные лжи и не признается себе, бежит, сломя голову. Нет, это ты плохой, это ты плохой, это ты плохой, это мир плохой, Да мир мне не додал и побежал, да. И в момент, когда человек выходит в агрессора, когда он может сказать «стоп», смотри, как проявляются люди. Вот тоже интересные моменты. Наблюдаешь, когда смотришь, мне очень Я нравится. Я обожаю это. наблюдать. Да. Да. Наблюдаешь, вот человек, а, даже вот представим, человек валил всю жизнь по интересу. Да? Валил, у него получалось, круто получалось, но он все время служил кому-то uh -huh. и не осознавал вот этого uh -huh. служения. Служение. В какой-то момент а, он себе в коллективной уже набросал столько мусора, что этот мусор начал его изгонять. И он перестал уже в коллективном проявляться. А ему хочется быть заметным. Кстати, на артистах это очень сильно заметно, и на известных людях. А, ему хочется, и он всячески пытается удержать себя, внимание на себе коллективного. Угу. Но это же он сам себе не уделяет этого внимания. Он сам остановился в развитии, и он сам не, осозна, не осознает свой мусор. Угу. И он пытается методами, вот, в зависимости от коллективного, он пытается это дело... Пробудить хоть как-то. Что он для этого устраивает? Он для этого устраивает шоу картобалет балет какой-то. Угу. То есть такие вычурные моменты, на которые Посмотрите обратят на меня, внимание. Обратите на меня внимание. Да в гробике покататься и или да, там да, ли, а, а, гучи, ботиночки от Гуччи или еще что неважно, какую херню человеку творит да, или там кто-то кому-то изменил и, и пошла на самом деле вообще пофиг, а, какие ботиночки а, какие гробики и какие Гучи, это вообще не имеет значения но человек на мгновение привлек к себе внимание коллективного и дальше у каждого срабатывает свой механизм в зависимости от их программного обеспечения. Вот есть люди, у кого срабатывает конкретно обида, вина, вот это, они тогда будут это жевать, как продолжение истории, uh -huh. например, измен. Uh -huh. У кого-то будет продолжаться вот этот момент привлечения к себе внимания вплоть до того, что я согласен быть голубым, да, но uh -huh. только привлекайте мне, пожалуйста, внимание. Смотрите мне, да, не давайте мне внимание. Меня. А у кого-то, смотри, как интересная тема, тоже вот недавно была, когда жадность, именно зависимость от денег, как она угу. сработала. Вот моментально, у человека даже реальность показала. Ты посмотри, ты посмотри. Вот ты попала в ДТП, да, ты попала в ДТП. Да. И вместо того, чтобы к тебе проявили уважение, Причем спросили не про ты за Причем не ты за рулем, тебя обвиняют и пытаются предъявить иски, чтобы ты компенсировала за водителя такси. За водителя. Да. За, да. За, а о чем чем вообще. Это? О чем это? Это о страхе остаться без денег. Да. И потом, когда э, пошла следующая движуха, вот ровненько подтверждение этой темы. И э, вот смотришь со стороны, понимаешь, а при этом понимаешь таланты. Все таланты. но да, Все самом... огромные таланты. Невероятные. Талант. Невероятные. И все валят по интересу. И вот смотри, они валят по интересу, и в тот момент, когда они уходят в распыление, в это гучи, в эту вот всю херню, да, да, да. Они, теряют себя. они теряют себя, и они теряют свой жизненный ресурс. Да. Начинается старение, да. начинается боление, начинаются психозы, начинаются депрессии, из которых надо вылазить. И все. И получается, ты тогда уже неосознанно заваливаешь коллективное, дерьмом и вот на сегодняшний день смотри наш сектовод уже ничем не отличается от этой известной журналистки mm -hmm. хотя талант офигенная журналистки да да но все это к чему к тому что у человека действительно есть интерес действительно ей это интересно она горит но она в какие-то моменты так проявляет свое то что о чем напал Рюкзачок. Да, вылазит этот <с рюкзачок. <с и прямо ей как раз, плюх, раскрывается. А она не видит, она его захлопывает. И пошла дальше в интересе. А этот рюкзачок с ней. С ней И в какой-то момент этот рюкзачок где-то чем-то еще пополнится, Мы же все люди, да, где-то мы можем совершать ошибки, но при этом важно суть осознавать их. А когда не осознаем, они они складываются в И потом в какой-то момент этот плюх опять, плюх раскрылся. А ты эту плюху не видишь И опять И пошел И насчет внимания Вот то, что мы говорили Точно так же, по образу и подобию Человек заболевает Точно Ради так. внимания И не осознает этого Посмотрите, я такой бедненький Посмотрите, У меня тот заболел И это об этом это точно такая. Последний запрос на помощь. Вот когда это вчера, не последний, но получается последние дни, когда мама пишет: у, моей, у моего ребенка кишечный ковид. Угу. Да, да, да, да. Кишечный да, ковид. Ротавирус у тебя. Ротавирус, Куда ты, мамка, лезешь? Зачем, Зачем ты ковид создаешь? Да, ты ковид создаешь, тянешь, приштамповываешь извне, извне сюда. А, вот, уделите внимание, да. ведь он же будет страдать. ротавирус, это просто. Это да. Надо ковид. Да. И надо в легкие перетянуть обязательно. Да, да, да, да, да. Обязательно, чтобы он поболел, через чтобы помочь. в легкие. Уже через жопу в легкие тянут, понимаешь? Это про Это это про мозги. На самом деле это так. Да, да, Я да. когда читала, эту да, да, такая Просьба помощи. Оно тебе. очевидно. Куда тебя мамка несет? Остановись! Включи разум! Включи! Зачем тебе это? Нет, ей надо. Обратите внимание на меня. Куда вы в своем внимании? У внимание? Внимание? такое горе и страдание. Посмотрите, посмотрите, вот оно. Так это в тебе оно. Мамка, полечись! Посмотри на себя в зеркало. Только не, не такое зеркало. Настоящее, искреннее. Искреннее. А ты его не видишь. Ты завесила, как покойникам завешивают зеркала. Вот ты так завесила свое зеркало, и ты... Покойника, кстати. Когда человек уходит в аскезу, он свои зеркала завешивает. Тоже да? Да ты что? В аскеза. Ты посмотри. Блин, завешивать... Зови, обманывает. Обманывает. Это же ведь обман. Это ложь. Обман, ложь. У меня аж мурахи пошли. Смотри, это же ложь. И кто ты тогда? Покойник. Покойник. Потому что ты себя завалил говном и сидишь в навозной своей куче, спрятался где-то. И потом ты, и потом ты и взорвет тебя, и а в будешь, да? Все. Представляешь? и огнем сгораешь, и потом тебя канонизируют. канонизируют. И ты можешь прийти заново. Представляешь? Представляешь? Смотри, и тогда получается канонизирует кого? кучка, прикинь, и потом Ой, на них еще и сваливают прикинь. свое, сваливает еще, прикинь, какие штуки. А представляешь, как в душе этой, бедной? Сама себя раздала, да. сама услужила всем, размазала. Продала, вот оно, продажа души, продажа. вот души. она. Человек продает себя, продажа души, продает себя, продает свою душу. А человек под этим углом никогда не смотрит, он смотрит так, как его научили. Посмотри, там да. же, там же святой. Мы да. сейчас святые темы начинаем трогать, может, не надо? Может, не надо. Они у нас хорошо тронуты в шестой, седьмой восьмой книгах. Пускай они идут в печати. Кстати, книги, книги вот к этой теме коснулась. они дают понимание того, что мы вот сейчас вырываем из контекста, и человек да. не понимает, о чем мы говорим. Да. да. Кстати, и на Ютубе зачастую пишут э, в комментариях, что мы не понимаем, что вы говорите. Вот послушал, а в голове ничего не осталось. Я тебе скажу, да, но при этом осталось. Я это знаю. Оно зерно истины, зерно, зерно искорки. Оно вот все. Оно да. посажено в навоз. Да. да. Ну, понимаешь, там тоже оно может сгореть, а может прорасти но, а, ну, но вероятность, вероятность есть. есть Вероятность уже достаточно но это большая, правда. что прорастет Но это правда, что действительно не понимает Я даже скажу, что вот моя знакомая, она тоже книги приобрела И она перед этим, она взяла одну первую книгу Инфодайвинг счастья Она, она у нас по последовательности, она у нас, я не помню, третья. пятая Три... Ну, если инфодайвинг, если инфодайвинг брать, то а, она то даже пятая, да а так она пятая. Так да. пятая. Вот. И она, она начала ее читать, и она сказала, Ира, какая книга интересная. Она вот прям, она говорит, это такая интересная книга. Но есть моменты, которые я я читаю, я понимаю, что я не понимаю, как для меня оно как вырвано. И вот тогда, говорит, я поняла, что мне нужны книги. И она после этого взяла, взяла первые книги. Потому что именно, она говорит, я вижу, что, вот, знаешь, как, говорит, не отзывается внутри вот то, что я читаю, а я не могу взять, не могу взять в силу того, что где-то чувствуется упущен кусочек. Вот это об этом. Оно, а ну, знаешь, даже со временем у людей особенно парадоксальное восприятие. Я в парадоксальном восприятии, mm -hmm. тогда же пишу, какие блоки... Человеку так или иначе придется брать через состояние. Uh -huh. Будет он это брать сам, будет он брать это с нашими видео, это вообще не имеет значения. Но он будет брать это через состояние, потому что уже парадоксальное восприятие без состояний сознания, без управления, без игры uh -huh. на этом музыкальном uh -huh. инструменте uh -huh. ты не сможешь просто да. осознать, о чем идет речь. Потому что там даже, вот ты же сама знаешь, когда приходит информация, она приходит блоком. Да. А ты можешь в слова положить, например, какой-то кусочек. И ты угу. просто цепочку выстраиваешь, что одно из одного вытекает. Угу. И, казалось бы, нет логики, если ты берешь умом. У ума не хватает да. разума. Да, да, да, а да. для разума это очевидная картинка. Это как слово составить из букв. Угу. Так оно, оно ведь даже, Наташа, согласись, оно когда приходит, вот именно этот огромный объем, приходит этот объем и ты его сразу ты его ты вот сразу ты как знаешь я ну вот как я я осознаю я понимаю это настолько логично но как только ты перев... хочешь перевести на ум, то есть расположить, рассказывать невозможно. Невозможно. Только вот частями. откуда руны рождались, да, да. когда огромный объем информации да. цеплялся к какому-то значку или к да. слову попытка удержать информацию. Удержать. Да, да, да. Как, ключик. Она, как ключик. Знаешь, так раз я корек себе. Раз, я корек. Потому что она блоками приходит, и с этих глубин, вот именно на прямо, прямая информация от разума, она приходит огромным объемом, и ее положить в слова крайне сложно. И даже вот эти объемы, вот даже книга сейчас, она пишется ну, сказать, что медленно, не медленно, ну, это, она уже да. полкниги написана, да. она немедленно пишется. Но я понимаю, что если бы вот все эти объемы положить на слова, уже бы три книги были. Да. Но да. за счет того, что идет через состояние, только в определенных состояниях сознания Можно? и углубления да. ты можешь понять, о чем написано. Да, да, да, да, да, И это... А на самом деле, вот все вот это сюда прийти, без этого ты не придешь к себе. Угу. А к себе прийти на эту глубину, это и есть смысл бытия человека. Угу. То есть это суть. Сама суть жизни. А почему слова только? Потому что разум понимает только суть. Суть, суть, суть, суть. А да. все остальное, оно идет как декорация, как оболочка. И получается, смотри, как человек живет. Человек живет в оболочке, и суть отсутствует. Науку возьми, юнга, а? почитай. А теперь, оболочка, а, а суть отсутствует. Нет, отсутствует а, суть. А, теперь, а теперь смотри, берем чистый лист бумаги, и суть где будет? В рисунке. Вот они. Суть, суть, суть. И ты знаешь, что нарисовано. А если ты смотришь ну, просто на лист бумаги... А коллективная это лист бумаги. лист бумаги. И человек говорит, так вот я ж не могу ничего на этом листе бумаги. Да, это ж да, лист бишь. бумаги виноват. Да, да, да. И начинается тупая игра. Да. Блин, это, конечно, невероятная вещь. И кроме книг, смотри, наши последние программы, которые мы ставим. И вот э, погружение, которое будет в понедельник, угу. э, это о чем? Мы берем очень глубинные вещи, приводим туда человека, запускаем механизмы сознания, делаем прокол, да? да? И дальше у человека идет раскрытие информации, и дальше человек начинает чувствовать и видеть, что ему надо конкретно. И вот тема зависимости от коллективного, это, конечно, очень крутая тема. Она получается, я даже поставила с индивидуальной проработкой, курс на конец января uh -huh. вчера поставила знаешь за на конец января а на 31 января да да а, вот когда вернемся uh -huh. мы там на 31 января там будет еще подкаст один именно про оппозицию uh -huh. uh -huh. а на 1-3 февраля я поставила uh -huh специально зависимость uh -huh. и я понимаю человек который будет читать и будет думать о там же отработают моего там сына алкоголика или еще кого-то вот же. этих вот людей на курсе Нет. не ждем я написала это в программе зависимость от коллективного, это может быть и алкогольная зависимость, это может быть и наркотическая, ты, ты, это, это может быть зависимость деле, это от мужчин, это все, да. это любой вид зависимости, да. но человек приходит с зависимостью на курсе мы просто, и группа соберется, я знаю, группа, максимальное количество участников 20 человек, поэтому эти 20 человек это будут ровно те, кто тразят друг друга и поднимут все, что есть в человеке, плавно и постепенно. А те, кто учатся, и те, кто э, у нас э, являются стажерами, учениками и так далее, кто доучивается работать, у них будет просто офигенная возможность э, заметить и понять, как работать с, человека, на, с человеком на этих глубинах. У -у -у. Потому что психотехническая база крайне простая, а да. удерживать состояние крайне сложно И вот да. он парадокс Не держишь состояние, база обесценивается и не рабочая. Держишь состояние, база эффективно Это как да. и занозу выковырить из-под ногтя Это ты, как ты сказала, яйцо взять и сделать прокольчик Прокольчик внести туда, то есть смотри чистую информацию как сперматозоид внедряется Внедрять. в я это и хотела сказать и вот оно и другая жизнь совсем другая жизнь новая, искренне угу. чистая, открытая